здравствуйте мои дорогие в последнее время ко мне на мой аккаунт пришло много новых подписчиков и я решила записать видео знакомства меня зовут Ольга Мира мне 57 лет я эксперт по естественному омоложению без применения лекарств БАД методов современной косметологии и успешно в этой теме более 22 лет я автор антивозрастных программ на лицо, тело, гормональное омножение. Практикующий, сертифицированный тето-целитель, энергоцелитель. Я помогу вам восстановить тело на всех уровнях. Будьте активны, в моей ленте вы найдете много полезного для себя, и я рада нашему знакомству. Всего вам доброго и светлого. С вами всегда я, Ольга Мира.